Вам очень повезет, если ничего не обвалится. Чтобы смонтировать Маурлат, обзовем каждую деревяшечку. Важные и очень простые слова. И еще можно посмотреть, что находится снаружи скатной кровли. Это более надежный способ соединения, чем гвозди. Сейчас я слазю и мы идем с вами смотреть. Ну что, строительный сезон в самом разгаре. И сегодняшняя наша серия это серия про устройство скатных крыш. Мы с вами сегодня побываем сразу на двух объектах один объект который за моей спиной это объект со скатной крышей из металла черепицы и другой объект это объект с применением гибкой черепицы что мы сегодня с вами рассмотрим мы обзовем каждую деревяшечку что как называется мы разберемся как работают пленки как необходимо кровлю утеплять какие варианты утепления существуют и поэтапно расскажем про каждый этап монтажа скатной кровли чтобы ваша крыша точно не съехала. Когда стены возведены, для того, чтобы начать монтировать кровлю, нам необходимо смонтировать маурлат. Чтобы смонтировать маурлат, нам необходимо, чтобы из стен уже а, торчали шпильки, чтобы они были смонтированы. Для этого все шпильки изначально монолитятся. Иногда бывает, что шпильки забывают замонолитить, и их потом просто а, засверливают, анкерят уже в монолитный пояс. Поэтому здесь у нас шпильки уже были заранее смонтированы. И по контуру всего здания, всего жилого дома мы смонтировали Маурлад. Это доска 150, 150 на 50. Она смонтирована горизонтально. То есть вот такая же доска, только смонтирована горизонтально. По всем несущим стенам. Значит, вот эти вот доски. Это та же самая 150 доска. Соответственно, если есть, например, планируется мансарда, то эта доска может служить опорой для мансарды. Также в створ этой доски можно производить утепление кровли по перекрытию, если мансарды, например, сверху нету. Эта доска, она может быть 150, 200 по высоте. Все зависит от того, какую конструкцию выбрал заказчик, какая толщина утепления вообще здесь необходимо. Дальше. Когда смонтированы у нас, соответственно, муарлаты, мы устанавливаем конек. И для этого у нас существует коньковый прогон. Коньковый прогон – это вот та доска, которая у нас идет на самой высокой части кровли. Это называется коньковый прогон. И, соответственно, следующее, самое распространенное название – это страпило. Страпило – это вот эти доски под наклоном, которые задают угол для скатной крыши. И, собственно говоря, это, наверное, самая, самая частая конструкция на скатной крыше. Итого, получается маурлат, лежень, коньковый прогон и страпельная доска. В части дома, вы видите, за контур дома выходит доска, то есть страпельная доска. И часто их еще называют кобылки. Вот они так, частоколом здесь распределены. Затем они запилены под определенным углом для того чтобы сформировать контур для будущего короба на этом доме короб будет у нас по моему 40 сантиметров ширина короба может быть разной от 30 до 70 сантиметров до метра это опять же пожелание заказчика в данном случае короба играют очень важную роль в устройстве скатной крыши потому что с одной стороны они защищают стены от попадания дождя то есть это защита стен а с другой стороны, они играют важную роль в формировании вентиляции в нашем подпровельном пространстве. Здесь на этой кровле также смонтирована пленка. Но на самом деле это не пленка, это мембрана. И сейчас я вам постараюсь рассказать, в чем отличие между пленкой и мембраной. Мембрана это, по своей структуре она отличается тем, что у нее только один рабочий слой, и она не является многослойной. Соответственно, мембраны они, а, более а, дорогие с одной стороны, а с другой стороны, мембраны лучше защищают утеплитель от намокания. В данном объекте у нас использована мембрана а, IQ-PROF под маркой Заспан. А пленки, они состоят из нескольких слоев. И да, мембрана она не тканная, а пленка это тканная структура. Соответственно, пленки состоят из нескольких слоев. Верхний слой, например, пленок может быть УФ стабилизирован, это такая история, которая позволяет накрыть, например, крышу и несколько недель ее не закрывать, например, металлочерепицей и там будет сухо. Для мембран можно не устраивать вентиляционный зазор, а для пленок вентиляционный зазор обязательно устраивается при помощи дополнительной системы обрешетки из рейки. Здесь у нас изнутри обрешетки нету. Обрешетка уже мы начали набивать снаружи на мембрану. Что делает эта обрешетка? При помощи обрешетки образуется вентиляционный зазор, получается между мембраной и финальным слоем металлочерепицы. Этот вентиляционный зазор он пропускает воздух, то есть воздух заходит в кровлю в короб. По вентиляционному зазору и дальше выходит через коньковый аэратор таким образом воздушные потоки заходят в кровлю снизу просушивают мембрану и выходят э, на кровельный аэратор наружу вентиляция очень важна если не будет вентиляции то конденсат будет собираться на поверхности э, пленки особенности пленки я не говорю сейчас про мембрану и он будет попадать на утеплитель утеплитель будет размокать и со временем он может разрушиться Поэтому уделяйте этому особое внимание. Кстати, у нас здесь уже привезли металлочерепицу. Про металлочерепицу скажу пару слов. Если вы выбираете металлочерепицу, то помните, во-первых, о том, что металлочерепица бывает разной толщины, от 0,5 миллиметров я рекомендую использовать на ваших кровлях. Она бывает разного вида цинкования и с разным количеством слоев покрытия металлочерепицы. И металлочерепица рассчитывается, она уже определенных размеров изготавливается на заводе и привозится на объект. А основное отличие кровель с металлочерепицей и с гибкой черепицей заключается в том, что под гибкую черепицу требуется дополнительный слой в виде плит OSB, под металлочерепицу этого не требуется. Но, на мой взгляд, самый большой недостаток кровель из металлочерепицы, это 7-8 отверстий на 1 квадратный метр, что со временем может привести к протечке. Может привести к ржавлению кровли Поэтому если выбирать между двумя кровлями Лично я выбираю гибкую черепицу но ну, а там эстетические предпочтения Они у всех разные Что я хочу еще вам сказать Про э, тип соединений То есть Любой элемент подстрапенной системы Соединяется друг с другом при помощи саморезов И металлических пластин А также уголков Это более надежный способ соединения Чем гвозди Гвоздями раньше эту всю историю скрепляли Сейчас используем только саморезы и металлические пластины. А, забыл вам еще сказать, что в элементах роли присутствуют вертикальные стойки. Я сюда, когда залез, их увидел и понял, что забыл вам о них сказать. Я думаю, пару слов также стоит сказать про пропитку доски. Самый минимальный вариант это когда доску просто сверху обрызгивают. Но он неэффективен. Считайте, что этого можно и не делать. Самый лучший вариант это когда доску вымачивают для того, чтобы защитить ее от, соответственно, плесени от жучков паучков мы на этом объекте вымачивали доску в ваннах э, прозрачным составом На этом объекте мы сейчас будем завершать а на следующем объекте мы как раз с вами уже увидим как выглядит смонтированная кровля и как как там применен утеплитель на этой кровли поэтому мы плавно переходим к теме утепления ну что мы приехали на объект на котором у нас э, применена гибкая черепица но, к сожалению, детально здесь мы вам не покажем, как устроен пирог, поэтому дальше поедем уже на следующий объект. А здесь лишь заострю ваше внимание на том, что как раз здесь делается навес, входная группа, и на ней применяются плиты USB. Это то существенное отличие, которое существует между кровлей из металлочерепицы и кровлей из гибкой черепицы. А, плиты USB, они применяются толщиной 9 или 12 миллиметров, по размеру бывают метр двадцать на 2,40 сорок или метр двадцать пять. На 2,50. Они укладываются в разбежку стыков, стыки загермечиваются. Дальше на плиты USB накатывается подкладочный ковер и потом закрывается гибкой черепицей. Здесь также различная система вентиляции может быть применена. На этом доме применены а, коньковые аэраторы. Ну и короба, соответственно, здесь подшиты из металлического сайдинга. Поехали на следующую кровлю. Там покажу утеплитель, пока светло. Ну, а про гибкую черепицу снимем потом как-нибудь отдельную серию. На этом объекте у нас смонтирована страпельная система и смонтирована пароизоляционная пленка. Следующим этапом мы ждем металлочерепицу для того, чтобы сделать, соответственно, финишное покрытие. И будем утеплять. Утеплять будем данную крышу по перекрытию, а не по скату. И утеплитель будем раскладывать сверху. Также в зависимости от готовности кровли, утеплитель можно подшивать снизу, например, если утепление идет по скатам. То есть смонтировали металлочерепицу, а потом снизу подшиваем утеплитель. Толщина утеплителя на этом объекте будет у нас 150 мм. По теплорасчету, о котором мы говорили в предыдущих сериях, достаточно утеплителя толщиной 150 мм, при условии, если мы утепляем дом по перекрытию. Если мы утепляем дом по скату, то утеплитель нужен толщиной 200 мм. Наш утеплитель это Эковер серии Light. он применяется для утепления скатных крыш, перегородок, мансард и размер у него 1 метр на 0,6. Немножко подробнее сейчас расскажу о том, как укладывать плиты теплоизоляции и для этого приглашу вас в дом с другой стороны. Значит, как мы с вами обратим внимание, что страпельная система, она смонтирована с шагом 600 миллиметров. Шаг 600 мм это по центрам между страпил, соответственно, внутри самих страпил расстояние где-то 580 мм. О чем это говорит? Это говорит о том, что утеплитель укладывается между лак и он укладывается в распорку. Таким образом, он будет там держаться крепко. Это первый момент. Второй момент, если мы укладываем несколько слоев утеплителей, как в данном случае три слоя по 50 мм то укладывать их нужно в шахматном порядке с перекрытием слоев. То есть верхний слой укладывается так, чтобы перекрывать стыки нижнего слоя утеплителя. И тогда у нас не будет ни мостиков холода. И, собственно, это будет самая эффективная система утепления для нашей крыши. Если вы сомневаетесь в выборе утеплителя, то всегда можно посмотреть на этикетку, которая всегда приклеена на упаковке. И здесь можно прочитать основную информацию. Толщина 50 миллиметров, ширина 600 миллиметров, длина 1000 миллиметров. Помимо этого, здесь также можно ознакомиться с такими показателями, как лямда. Также можно прочитать, что данный утеплитель гидрофобизирован и какая конкретно марка утеплителя применяется. В данном случае это Cover Light 30. На каждой пачке утеплителя его основные плюсы: снижает теплопотери до 50 Выдерживает температуру 1000 градусов Цельсия, гидрофабизированный и снижает уровень шума. То есть, современные утеплители, утеплители ковер e выполняют много функций, которые могут э быть применены в вашем доме на конструкциях стен, на конструкциях крыш, полов, мансард э и фасадов. Поэтому моя рекомендация в очередной раз – это утеплитель ЭКОВЕР. E ну что? Лайфхак от строителя. Как проверить качество монтажа трапельной системы. Залазите на лестницу, цепляетесь руками, залез и висите. О, вам очень повезет, если ничего не обвалится. Шутка, конечно. Для чего я сюда забрался? Я вам хочу показать, что это простая кровля у нас, но предыдущая кровля была двухскатная, эта кровля четырехскатная. Высота конька на кровле. У нас здесь получается, дай бог памяти, 2 метра 80 сантиметров. То есть у нас же, если вы помните, вначале устанавливается коньковая балка, а уже потом мы начинаем, когда согласовали уклон ската, начинаем собирать всю остальную кровлю. На данном объекте у нас также все шпильки были замоноличены на стадии окончания каменных работ. И потом на эти шпильки также крепился Маурлад. Лес на данном объекте мы никак не обрабатывали. Хороший лес первого сорта. Поэтому мы решили, что на данной кровле его обработка это будет такая лишняя процедура. Здесь полностью весь каркас уже собран. Я смотрю, здесь стоят и подсрапельные ноги, и вертикальные стойки. Все соединения также выполнены при помощи саморезов, пластин. Поэтому кровля готова к тому, чтобы приступать к иночному слою, то есть к монтажу металлочерепицы. Я всегда люблю подводить итоги. В этой серии я вам рассказал, из чего состоит скатная кровля. Это у нас лес, страпельная система. Это у нас металлочерепица, гибкая черепица. Немножко затронули мы с вами плиты ОСБ. Поговорили про то, как лес крепится. Дали определение коньку, коньковой балке, страпелом, маурлатом, то есть, может быть, вы эти слова раньше не слышали, но это такие важные и очень простые слова для кровельщиков. И поговорили немножко о различии между мембранами и пленками, и для чего нужен вентиляционный зазор. Утеплители – это важная составляющая для современных домов, поэтому их нужно выбирать вдумчиво и мыслить не только категориями плотности, ну а также прочностными характеристиками и областью применения, которая прописана для каждого вида утеплителя. Мы на своих объектах используем абсолютно на всех конструкциях утеплитель компании и ковер, о котором я сегодня рассказывал. И пообещал вам обязательно снять серию про скатную кровлю с гибкой черепицей отдельно. Вот так выглядела наша серия. И подарок, если вы помните, я вам обещал подарок. Это сборник, а может это не в этой серии было. Все равно в этой серии тоже оставим. Это сборник идей по мобильному строительству из морских контейнеров. Переходите, смотрите, задавайте вопросы. Мы будем готовить для вас новые серии, интересные технологии. И помните, на канале Андрея Чирвы мы о стройке знаем все.